Всем привет, с вами Ксю. А вы любите конфеты Рафаэлло и колу? Если да, то смотрите это видео до конца. Потому что мы будем делать кока-кольный торт из рафаэлы И это должно быть вкусно. Для этого кулинарного шедевра нам понадобится Кокосовая стружка, темный шоколад, белый шоколад, вафельные коржи для торта, орехи. У меня миндаль. Ножик, ложка, сгущенка, виска, тарелка и бутылка из-под кока-колы. Берем бутылку и аккуратно снимаем их. убираем, не выкидываем, и вырезаем отверстие примерно 4 на 10 сантиметров. Вот такое отверстие нам понадобится. Берем шоколад и ломаем по плиткам в миску. Так. вот что у нас получилось так много теперь ставим в микроволновку на несколько секунд шоколад чтобы он размякнул шоколад растопился теперь берем бутылку наливаем туда шоколада И ровно распределяем по всей бутылке. Осторожно, чтобы не вылилось через отверстие. Пока шоколад застывает, мы будем делать начинку. Берем сгущенку, выливаем в миску. Берем кокосовую стружку и все высыпаем в миску со сгущенкой. Берем ложку и перемешиваем. Дальше берем белый шоколад, идеально миндаль с кокосом. И его тоже растапливаем. белый шоколад растаял теперь его вываливаем в миску с кокосовой стружкой и сгущенкой ай горячая тарелка, не обошпитесь очень хорошо перемешиваем теперь добавляем миндаль пока я делала начинку шоколад застыл просто вот, у меня получилось теперь нужно положить бутылку и накласть в дырочку, кашу. распределить по дну. Дальше берем вафельные коржи, ломаем их и выкладываем на слой кокоса. Слой вафель. Провожили слой вафель. Прижали хорошенько. Теперь снова добавим слой начинки. Дальше снова слой вафель. Начинку. Продолжаем делать. Растаптиваем остатки темного шоколада. Намазываем отверстие шоколадом. Ставим в холодильник на несколько часов. Какой тяжелый! Прошло несколько часов, торт застыл. Дальше нужно освободить торт от бутылки. Аккуратно срезаем бутылочку. Я люблю кураков. Теперь берем этикетку и наклеиваем, чтобы было похоже на колу. Наш школьный торт готов, а внутри Рафаэлка. Можно пробовать. Кока-кола плюс Рафаэлла классный торт. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Пока-пока.